Обожаю выживалочки, друзья. Недавно тут бродил по своей коллекции игр и наткнулся на такую замечательную выживалочку, как Рафт. И, конечно же, не мог устоять. И попробуйте еще раз пройти, попытаться, ну, по максимуму дойти. Докуда меня хватит, как говорится, да? И давайте попробуем. Все, ребятки, у нас в эфире Рафт. Прошу любить и жаловать. Начнем, точнее даже продолжим нашу самую компанию наш с вами нашу с вами прошлую сессию загрузим мир и я играл играть буду на сложном уровне сложности и играть буду не с самого нуля то есть я уже кое-какое время повыживал и давайте продолжим друзья с того момента, где мы закончили в прошлой с вами серии. Ну а прошлую серию можно найти у меня на канале. То есть это было где-то месяца два, наверное, назад. Есть определенная группа, где это все дело находится. А точнее, плейлист по рафту на моем канале, ребятки, тоже есть. Смотрите внимательно, ищите. Ну а мы начинаем. Ну, а конкретно продолжаем выживать в этом замечательном диком водном мире. Итак, ну что ж, значит, мы имеем вот такой вот плод Мы причали, значит, сейчас к небольшой такой скале К небольшому островку И мне, наверное, хотелось бы его исследовать Странно, почему же моя лодка-то стоит и никуда не плывет Вроде якорь я нигде... А, у меня, ребятки, якорь все-таки, да, я сбросил якорь И теперь мы сейчас попробуем здесь немножечко обосноваться Недалеко плавает акула я бы, наверное, скорее всего с ней поговорил сейчас, чтобы она от нас отстала, но нам необходимо вот исследовать островочек, смотреть какие там сочные фруктики растут, офигеть, еще и пальмочка, древесина, замечательно, друзья, замечательно, я думаю, пока я отхожу, акула подплывет и здесь начнет а, творить нехорошие дела. Так, значит, давайте мы пополним жажду Пока мы будем плавать Пускай у меня здесь готовится все Рыбку, наверное, тоже я сейчас скушаю Да-да-да А то иначе мы с вами будем голодными Не хочется мне быть голодным, на самом деле Да, пойдемте, ребятки, поднимемся уже на остров Так, где-то поврежденные участки какие-то Если есть, надо их отремонтировать Да, так, вот этот участок я, наверное, отремонтирую Отлично, так Еще какие-то где-то участки у меня есть поврежденные Вроде бы больше не вижу так, акула начинает ломать наш плод, начиная с края. Да, вот она, гадина такая, пришла. А ну иди отсюда, иди отсюда, не ломай мой плод. Мне больше не на чем так-то плавать. Вон отсюда. Так, замочили мы акулу. Точнее, не до конца мы ее замочили, а так только отбили атаку. давайте поправим наш плод. Чтобы, ребятки, отремонтировать, необходимо нажать на правую кнопку мыши и вот здесь, внизу, выбрать такой вот молоточек с плюсиком. Это у нас означает ремонт. Некоторое количество ресурсов мы потратим, но зато наш плод будет снова в целости и сохранности. Так, посмотрим, что у меня здесь в ящиках хранится. Здесь у меня сплошные чертежи, да, то есть пускай это будет ящик для чертежей. Здесь у меня, смотрю, очень много всяческих листьев. Я бы, знаете, что взял? Я бы взял эти листья и сделал из них э, веревки. Ведь у нас веревки, это один из самых нужных э, нам ресурсов. Где у нас веревки находятся? Сейчас, подождите, найдем. И сделаем э, веревки. Да что ж ты будешь делать-то? Так, веревки. Давайте остановимся поподробнее. На этом все. Вот они, ребятки, веревки. Сколько бы нам изготовить? Давайте изготовим, пока у нас не останется один стак листьев. Даже вот так вот можно сделать. Да, то есть 20 веревочек. Ага, давайте сюда положим угу. Так, вот сюда вот все это складируем Заберем отсюда рецептик Люблю, когда все гармонично так расположено И чтобы все потом самому можно было легко найти Так, так, так, камушки, давайте глянем вот сюда Ага, тут у нас семена Глянем вот сюда, положим еще один рецептик сюда, да То есть, так, здесь у нас, значит, всякие ресурсы Типа пластика и прочего, да, то есть эту пищу забираем и кладем ее вот сюда, где картофель и семена Я бы еще сделал какую-нибудь грядочку, но давайте, ребятки, сначала исследуем наш остров Я хочу зайти уже на этот остров Так, а как мне бы туда зайти-то, я не понимаю, я допрыгнул вообще? Нет до него? Как-нибудь, что-то мне кажется далековато у нас от острова мы встали И, скорее всего, если только подплыть как-то попробовать Подгрести поближе, а у нас, по-моему, с якоря-то уже не гребет никуда, да? То есть у нас а, твердо стоит наш, так сказать, плот на земле. А как бы подвинуться поближе да, друзья? Я даже не знаю. Так, а если мы эту лестницу разберем, ее можно разобрать как-то? Как-то демонтировать можно нашу лестницу? А, это у нас ремонт, да? Опять как акула. а ну пошла вон отсюда! Еще мой якорь сейчас здесь обломая. ага, ну вон пошла, пошла отсюда! На тебе прямо в глазик! Не хочет она никак от нас отставать. Так, давайте подремонтируем все-таки, да, наш, наш с вами плод. Иначе она у нас его просто разгрызет. Так, друзья, ну как мне туда-то добраться, я не понимаю. Мне необходимо сейчас забраться на этот остров. Если сразу бегу подпрыгнуть, и я смогу забежать? Да нет, давайте раз-раз-раз. Ах, ты же не смогли. Так, обратно. Потому что нас, нас акула не сцапала. Раз. Да блин, чуть-чуть не хватает прям. Я так сейчас допрыгаюсь, ведь акула, она где-то здесь, где-то рядом Нас охраняет Сейчас, сейчас, сейчас, друзья Дубль номер три, сразу бегу сразу... А может мы, мы же можем какой-нибудь, наверное, подстрой здесь сделать, пристрой, да? Сейчас, секундочку, ребятки, мы как-нибудь попробуем сделать все-таки, да, раз И здесь, может быть, какую-нибудь вертикальную лестницу можем поставить, да А вертикальная лестница что нам сделает? Ага, мы ее можем, кстати, вот сюда установить Мы можем на нее залезть и мы можем, наверное, с нее спрыгнуть, да? Да, блин, опять провалился в воду. Упал в воду, друзья. Надо срочно запрыгивать, иначе нас нас акула за одно мягкое место цапнет. Так, а вот здесь интересно, можно между этим, этой лестницей какой-то плод строить? Так, что-то я не знаю даже, друзья. Давайте попробуем. Так, а что у нас? Деревянная крыша. Ага, деревянная. Вот сейчас вроде что-то было, да? Так, так, так, ну что-то я только не пойму. А, она у нас вон как ставится. А от лестницы она сюда не может поставиться никак. Да, Так, смотрим еще, что у нас. Это у нас деревянная крыша, это у нас колонна, это у нас стена, ограждение, стремянка и, собственно говоря, и все. И тут у нас фундамент, деревянный настил. А вот настил, насчет настила. Как у нас здесь насчет настила? Настил у нас не хочет строиться никак? Нет, настил у нас почему-то на лестницу не ставится. Блин, друзья, блин, блин, а как отдемонтировать то Надо бы мне вот демонтировать вот эту лестницу. Как-то, наверное, надо это сделать а, грамотно. Так вот, а, молоточек для ремонта я вижу есть. Так, удерживать а, а, правую кнопку мыши для других частей. А, для других. Это ремонт, это ремонт. И с ремонтом мы разобрались. Так, опять хочется кушать очень сильно. Я так, наверное, сейчас с голоду здесь а, загнусь, если я что-нибудь не поем. Давайте сделаем удочку. Так, мне нужны веревки. Восемь штучек. Так, опять где-то акула. Довезет мой плод. Сейчас мы, похоже, скоро уже и акулу зажарим. Да, вот у нас акула появилась. Акули часть. Так, давайте-ка мы ее сейчас быстренько вот сюда вот положим. И зажарим этот кусочек. Да, то есть вода, еда, все заканчивается, друзья. Надо бы восполнить сейчас запасы воды и еды. Иначе мы здесь с вами окочуримся. Я бы не хотел сейчас это сделать. Так. Смотрим дальше, что может придумать, но мне необходимо попасть на этот остров. Мне не только необходимо на остров попасть, но я бы еще с удовольствием поплавал здесь, возле острова. Вот наша акула наваляется здесь, да? А что-то это. Я бы ее, наверное, еще раз членил. О! Смотрите-ка, друзья, оказывается, вот оно как можно. Я, если честно, не знал. У нас сразу несколько кусков акулива. Смотрите, сколько мы добыли. Мне кажется, нам можно даже еще добыть. О! Я, ребята, сейчас не знал, что если мы вот так вот будем э, в акулу долго-долго копьем тыкать То у нас э, очень много всего Так, доски нужны, друзья Так, давайте откроем досочки У меня здесь запасы, благо, есть Сколько-то мы можем протянуть еще на этих запасах Веревки мне также понадобится, да? Так, где-то тут у меня и веревки тоже были Ага, вот 20 штук Делаем еще одно копье Копье нам в любом случае пригодится Так Смотрим дальше, что у нас есть Так, это значит кружечка Топорик у нас пускай здесь стоит Хотя пусть давайте поближе удержать Так, это крюк, это у нас весло Топорик пускай здесь стоит Удочка здесь Так, что у нас там, пожарилось, нет? А, наша с вами и мясо И голова акулы еще Так, давайте-ка выпьем У меня уже еда вообще на нуле Надо прям срочно-срочно Так, пожарилось, нет? Она, похоже не дожарилось до конца Я так сейчас подохну Давайте-ка что-нибудь съедим, а? У меня где-то была здесь э, картошка и была также еще и... Это что у нас? Луковица. Давайте съедим хотя бы одну луковицу, потому что иначе мы окочуримся. Я бы не хотел этого сейчас сделать. Так, у меня есть рыба в инвентаре. Надо и рыбу тоже пожарить. Так, я, по-моему, смотрю, стейк готов. Отлично, готовая акула у меня есть. Наконец-то мы нормально смогли покушать. Так, надо бы рыбку вот эту тоже отправить на пережарку. Давайте-ка ее отправим. Хотя у нас, по-моему, из этой рыбы э, крафтится наживка для акулы, насколько я помню. Так, сырая... А, сырая сельдь. А это что такое? Это у нас сырая скумбрия. Нет, нам нужна селедка сырая, чтобы сделать наживку для акулы. А потому мы... Э, так, хорошо, более себя лучше стали чувствовать. Это просто замечательно, друзья. Так. Налили жидкость, забрали жидкость, можно уже выпить Пополняем, ребятки, пока запасы, пока у нас ночь Днем постараюсь все-таки я что-нибудь придумать и вылезти на этот остров Нам там нужно забрать дерево, может даже какие-то саженцы будут и так далее Так, у нас, смотрите, проблем сейчас с деревом становится, да, то есть у нас дерева вообще мало стало С пластиком вроде пока проблем нет а, Пластик у нас есть, гвозди, так, хлам, камни веревки и листики, да, то есть но ну, мне сейчас необходимо попасть туда -таки на тот остров, и кстати, пока акулы-то нет, я же мог бы сплавать, наверное вот сюда, и посмотреть, что у нас здесь есть интересного вот это, что это такое у нас это можно добывать, нет так, да, что там, а, это у нас песок это у нас еще песок так, надо, главное, следить за кислородом да, ребят, добываем песочку, пока мы акулу убили я, правда, не знаю, когда у нас еще одна приплывет, но мы все-таки пока подобываем, что можем. Давайте, ребят, наверх, у нас заканчивается уже кислород, как бы нам здесь не потонуть, да, то есть так. Смотрим, у нас тут пожарилась, нет, рыбка наша? Пожарилась рыбка. Так, давайте-ка мы сейчас, так, а что у нас такое? А, глина, песок. Так, давайте мы сейчас еще поедим. Я бы, наверное, еще поджарил немножко акулы, пока я там буду ползать. Так, так, так, и, наверное, пускай у нас водичка тоже набирается, да? То есть у нас уже светает, отлично. Давайте-ка мы здесь сейчас все оформим. Так, так, так, и пойдемте подобываем, наверное, еще что-нибудь, пока акулы нет. Я все-таки предпочту, пока нет акулы, подобывать здесь что-нибудь. Ой-ой-ой-ой, похоже, у нас уже приплыла акула. Ничего хорошего, друзья, что так быстро-то, а? Я не успел даже... Я не успел толкнуть. Да, ребят, надо было сразу нам с вами плыть. Да, приплыла еще одна акула. Ничего хорошего в этом нет. Ну, ладненько, давайте попытаемся сейчас все-таки подпрыгнуть туда на остров, запрыгнуть с этой лестники. Получится? Нет, я не уверен. Так, так, так, как бы, как бы, как бы, так, прыгать мы уже можем. Там сейчас главное рывок один, и все, и мы там. Нет, не получилось. Осторожнее, ребятки. Надо сейчас быть осторожными, потому что у нас сейчас здесь плавает акула и она нам, нас может цапнуть за наше мягкое место. Вот эту лестницу как бы убрать-то, я не понимаю. Так, ее же можно раздолбить как-то, наверное, да? А чем ее раздолбить? Можно топором? А, могу я топором разломать ее, да? А если мы... Так, а убирать-то? Удерживать для других частей? Удерживать? но это, это ремонтировать, да? А демонтаж у нас как выглядит? Так, это у нас, значит, ага, стремянка. Черт, давайте попробуем топором тогда, я не знаю. Ай-яй-яй-яй! Ай а где копье-то, а? Копье, у меня же было, копье, друзья. А, вот же копье. Что-то как-то оно далеко вообще. Черт, целая и откусила. Да, мы, похоже, если так будем долго здесь стоять, нас точно на дно отправят. Если мы будем долго так тупить. Ну, давайте, ребят, пробуем. Так, этот кусочек, который нам отцапал, он не такой уж и важный. А я все-таки хочу демонтировать эту лестницу. Я надеюсь, у меня ресурсы вернутся. Да, вот гвозди. Ага, это что такое? Это лестница у нас, что-то здесь делает, да. Можно демонтировать с помощью топора. Я просто сейчас попробую сделать такую же лестницу, но только вот здесь поближе, да, то есть на один сегмент. И тогда, думаю, нам точно хватит, чтобы допрыгнуть. Так, смотрим доски, 6 досок и, и гвоздей немножко, да. Поближе немножко поставим лестницу. Так, так, так, разбег. Да, ребятки, да, да, да, мы смогли, мы сумели. И все, начинаем а, добычу. Так, это у нас что? Я думаю, это у нас все добудется, когда мы будем э, рубить это дерево. Доски, манговая семечка, манго. Замечательно, друзья, замечательно. Так, какие-то цветочки. Здесь у нас, ну, нас сейчас интересуют деревья, нас интересует именно древесина. Так, здоровье регенерируется, а это уже хорошо. Тем временем, друзья, у нас светает. Это еще лучше. Так, это что у нас такое? Это что-то похоже на арбузы, походу, да? Офигеть. И арбузные семечка мы взяли. Так, а вот туда-наверх, а туда-наверх как? А туда наверх, кстати, сложнее будет запрыгнуть. Так, у меня, значит, полный практически инвентарь. А я бы, наверное... Так, я, наверное, туда наверх-то и не смогу забраться. А здесь по краешку мы не сорвемся? Походу, мы здесь сорвемся, да? Туда-то я, наверное, не не, запрыгну, не допрыгну. Мы здесь сейчас сорвемся с такими темпами. Так. Что можно здесь еще забрать? Здесь цветочки у нас всякие разные. Так, мне вот все-таки хочется туда забраться. Можно ли как-то это сделать? Да, вот по краешку, кстати, здесь можно, да? Блин, акула, акула, акула, что-то я как-то это Прям на акулу прыгнул сейчас Так, давайте посмотрим, что у нас здесь Так, не доварилось, не дожарилось до конца Давайте дожарим Смотрим, что мы взяли из полезного Так, это у нас, значит, семечки Это у нас, значит, арбуз Все, значит, съедобное Мы сюда перемещаем Пускай лежит все Все здесь Так, что у нас еще есть? Это у нас, значит, глина Так, чисто чертежи так, давайте глину и песок тоже сюда же переместим. Так, ага, я... так, тихо-тихо, где ты, где ты? А ну пошла вон отсюда, я тебя каждый раз прогоняю, а ты почему-то опять приплываешь. Тебя чем-нибудь бы, бензопилу бы какую-нибудь, я бы тебя давно уже распилил здесь на части. Так, ресурсы, ребятки, у нас кончаются, да, особенно древесина, потому, потому что постоянно приходится ремонтировать здесь за акулой. Так, давайте наш плод восстановим. А, что у нас здесь по еде ага, Поджарился кусочек акулий а, Сюда мы положим семечко Так, акулий кусочек Мы, по, наверное, сейчас закушаем Немножечко, так, отлично Я бы еще водички попил Что-то как-то быстро обезвоживание наступает Да, и обезвоживание Наступает И есть хочется Так, и, наверное, на прожарку поставим еще один кусок акулий А голову, интересно, можно прожарить? И давайте попытаемся Сейчас еще раз сходим сюда а цветы. Насчет цветов я пока не уверен, а вот туда вот мне хочется сходить. Ах, ты же не получилось опять, а, попасть. Мне именно надо туда попасть, а, так как мне кажется, там я смогу еще что интересного найти. Так, пока вроде акула нас... Ай-яй-яй-яй, упал. Прямо впасть пасть акулью, наверное, да, нет? Нет, вроде не успела нас настигнуть. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, мы точно сейчас к акуле впасть пасть угодим, она он тут плавает. Так-так-так, аккуратненько водички надо попить водички быстренько попить. А там столько всего я, наверное, смог бы добыть. Ну, ладно. Так, раз-раз-раз-раз. Отлично. Так, как бы сейчас мне вот туда с краешку запрыгнуть, а? По, по, по идее, там, мне кажется, можно запрыгнуть как-то, да? Вот сюда вот, по краешку, по краешку. Нет. Нет, друзья, надо как-то с этой стороны просто с высокого, с высоким платом подплывать. Ладно, я тогда поплыву сейчас, потому что иначе мы здесь мы здесь просто-напросто э, с голоду помрем. А, цветочки нас пока мало интересуют. Я, наверное, все-таки поплыву, да, пора уже отправляться. Это можно лестницу разрушить. Доски мы заберем сейчас. Да, это можно тоже часть разрушить. Это нам пока не нужно. Ну все, тогда якорь отцепляю, отцепаю я. И поплыли, ребятки, дальше. Да, то есть надо двигаться, надо двигаться. В принципе, мы здесь много чего забрали. Может быть, даже что-то я, ребятки, упустил. Напишите мне в комментариях, если братишка Скретч что-то упустил на этом замечательном острове и что-то забыл подобрать. Да, у нас просто, видите, ресурсы кончаются, пока мы стоим. Ага, там, кстати, наверху, смотрите, там можно было подняться, да, и кое-что, много интересного всего добыть. Эх, ладно, у нас еще будут впереди, я думаю, острова, это не критично. Так, акула, опять ты здесь, а? Как же ты ни... никак, ты не поймешь, ну никак, ничему тебя жизнь не учат, что ты так скоро лишишься своих глаз замечательных. Так. Давайте подремонтируем немножечко, то есть я хочу, чтобы у нас все было в идеальном состоянии, мой плод. Так, а тут почему 55 здоровья? Да, ресурсов надо, ребятки, много, поэтому выплываем. Эм, хватит, ребят, постояли немножечко возле острова и поплыли дальше. Так, нас ждет великое приключение, и нам сейчас нужно набирать много всяких ресурсов. Так, я, наверное, сделаю какую-нибудь грядку, если это возможно. Вроде здесь грядки должны быть, да, то есть маленькая грядка изготовить, то есть доски нужны и это. Так, давайте-ка мы где-нибудь ее вот здесь поставим, чтобы у нас уже что-нибудь а, прорастать начинало, да. Вот сюда вот рядышком я поставлю с нашим опреснителем, вот сюда вот давай, да, то есть чтобы у нас вот здесь можно было что-то выращивать. Так, здесь мы, наверное, сейчас подбавим дров, выпьем водички. Так, бочка, бочка у нас на по курсу, бочка. Так, сюда сейчас надо будет кое-что посадить. Мы сначала давайте бочку выловим. В бочке много интересного бывает. Так, так, так, отлично. Продолжаем, друзья, выживать в рафт. Э, в, от, в открытом океане. Выживание в открытом океане, друзья, продолжается. Так, надо что-нибудь срочно посадить. Что посадить? Я же взял арбузное семечко, да? Надо обязательно посадить, наверное. Э, это что у нас, манговое семечко и пальма. Я бы, наверное, еще посадил какую-нибудь картошку. Так, так, так, блин, друзья, столь, столько всего. И бочки упускаю. Блин, ловись, рыбка большая и маленькая, бочки нельзя вообще упускать никогда, это по приоритету, так, отлично, досок, досок нам много привезло, в, в бочек под, подкатило, в бочки подкатило много досок, а это значит, что мы скоро будем расширять свой плод, так, до той бочки далековато, надо бы туда немножко подплыть. Хотя мы в правильном направлении движемся Они сами к нам подплывают, да, бочечки эти все Так, давайте-ка закинем грамотно Нам сейчас важно все-таки эти все дела подбирать Так, у нас там что, акуля и мясо пожарилось? Так, вот этот вот листик большой мы подберем Так, бочечку нам желательно по приоритету взять Да, блин, не докидываем что ли, а? Ну-ка давай подплывем немножечко Подплыть надо быстренько к ней Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй как раз акула вообще не вовремя она, она, она, она претендует на наш сундучок. Блин, бочку мы, похоже, уже не сможем поймать, да? Слишком далеко. Да что ж такое-то? А ладно, тут еще одна есть бочка. Это хрен бы с ней. Сейчас мы вот эту бочку тогда поймаем. Блин, блин, что-то я не понял. Вторая бочка, и мы ее пропустим? Да ни за что. Хватит уже пропускать. У меня крючочек сломался. Давайте-ка сделаем себе новый крючок. Пластиковый крюк. И будем уже дальше. Так, надо здесь где-то подремонтировать срочно, потому что в следующий раз, если она мне здесь надкусит, то у меня может очень много ресурсов пропасть. Там у меня стоит сундук. Надо как-то обезопасить это все место. Так, давайте собираем дальше. Так, что я хотел сделать? Так, взял я, значит, еще какой-то чертеж. У меня чертежей уже капец как много. И мне уже просто их девать некуда. Так, давайте поедим сейчас быстренько. Я хотел вообще-то на грядочку посадить картофель. Так, сколько он туда вмещает? Раз, два, три штучки. Ладно, пускай будет картошка пока расти. Пока у нас растет картошка, арбузные семечки мы прибережем. Так, бочек больше нет поблизости? Вроде бы нет. Надо доски собирать. А доски нам нужны для того, чтобы расширять наш плод. А вот эти вот всякие пластиковые бутылки, они нужны просто для, для того, чтобы контейнеры всякие ставить тут. Да-да-да, то есть, так-так-так, не докинул я Попробуем деревяшку взять Не получилось, блин, деревяшку взять Так, вот там я вижу еще одна бочка вдалеке Так, вот сюда вот давайте закинем Так, деревяшечка Ага, мы просто по курсу плывем, я смотрю А, пора бы уж давно какую-нибудь парус сделать нормальный Чтобы у меня была возможность э, с помощью Блин Меня сейчас так покусают нахрен Так, я уже есть хочу, смотрю так, бочка, давай-давай, ловись, ловись. Не только не убегает меня. Отлично, все, надо сейчас срочно поесть. У меня тут как раз приготовилось акуле мясо. И я сейчас, наверное, и перекушу здесь. Так, надо бы еще одну акулу зажарить. У меня, кстати, мясо кончается. Очень критичный момент наступает, да? Да, блин, что-то там снизу же есть. Так, давайте водички тоже побеспокоимся о воде. Надо было сначала... Так, а можно же палить. Стали... Да что ж ты, акула, задолбала меня. Я только начинаю делами заниматься. А ты, ах ты ж, блин, а... Еще и копье. Почти, ребятки, сломала она мне плод. Но я все-таки успел. Но все равно на ремонт потребуются ресурсы. Так, ладненько, что мы пропустили? Пока ничего, я вижу, не пропустили критичного. Вот доски, доски, доски нам нужны очень сильно. Так, с этой стороны вроде... А, тут у нас пластик. Но пластик нам вроде как не сильно сейчас пока нужен. Так, что бы еще собрать-то, а? Так, помираю с голоду, друзья. Голодуха меня одолевает, просто жесть. Надо бы заняться сейчас едой, воспроизводством еды. А, полить надо сначала, полить, полить, друзья, нужна... Так, нужна пресная вода, налить жидкость. Правая кнопка мыши, так, а куда я налил-то? Ага, это, по-моему, вода не действует. Нужно пресной водой, да? Ага, вот сейчас пресной водой полила, сразу же зашибись. Но сам я без пресной воды остался, друзья. Так, ловить надо все, бочка, иди сюда. Блин, опять еще одну бочку пропускаю, друзья. Вот еще одна бочка. Да, блин, что же ты будешь делать-то, а? Все бочки пропускаю, это нехорошо. Надо их срочно забирать, потому что, блин... Это все зря, если ты бочки не подбираешь. Блин, закончилось у меня весло. Попытаюсь. Нет, ребятки, не получилось. Все бочки просрал. Так, ладненько. Сейчас ждем, значит, ждем. У нас, смотрю, начинается шторм. Нас начинают серьезно покачивать. Так, доски взяли. Отлично. Так, нам надо сейчас подбеспокоиться о иде и о воде. О еде и о воде, значит. Так. Ага, я даже не поджег, что ли? Подождите-ка. Что это такое? Так, надо попить срочно. Да, жажда и голод нас постоянно здесь, ребятки, сопровождают. Так, теперь у нас есть картошечка, которую мы выращиваем. Замечательно. Надо срочно расширяться и увеличивать свой плод в размерах. Так, пластик пригодится, но больше всего нужны до доски, друзья. Доски нам сейчас нужны как никогда. Ну, также и веревки надо не забывать захватывать. Просто я хочу сейчас по максимуму затариться, чтобы при следующем причаливании к острову я... Гораздо дольше мог на нем находиться Так, еще одну акулу поджарили мы И теперь, ребятки, у нас больше акулевого мяса-то и нет Так, тихо-тихо-тихо, где-то опять бушует акула Надо срочно ее вырубить Ну-ка отставить, грызть мой плод Иди вон обратно куда-нибудь в океан Гадина такая, а, постоянно кушает мой плод Че она нам такого нашла? Так, это мы можем так подобрать Это мы можем так забрать с помощью крюка не попал. Так, бочечка, друзья. Так, мне, кстати, надо сделать весло, по идее. Получится, мне забрать ее. Да, блин, а почему я ни одну бочку не могу забрать? Меня уже это напрягает, друзья. Постоянно пропускаю все бочки. А тут начинается шторм. Это очень и очень плохо. Плохо очень, друзья. Так, нам надо сейчас срочно запастись едой и водой. На случай шторма. Так, где у нас водичка? Так, срочно Попьем. И еще быстренько, зак... быстренько согреем водички себе. Так, все, забираем. Так, начинается, друзья, шторм. А у меня сейчас критическая ситуация, можно сказать, да? Так, давайте-ка мы... Так, у нас здесь картошечка растет, это хорошо. А, мясо нам нужно, ребят. Давайте начинаем ловить рыбу. И мне нужно весло. А на случай того, если мне вдруг придется куда-нибудь подгрести, да, быстренько. Картошечка есть. Кстати, картошечку можно съесть... Хотя, наверное, ее можно было сначала поджарить. Да, а вот голову рыбью, рыбью интересно, можно поджарить? А, нет. А для чего тогда нам нужна вообще? Так, давайте пока мы ее запихнем куда-нибудь в ящичек, и пускай она здесь находится. А сами попробуем пособирать что-нибудь. Не, ребят, нам надо сейчас не собирать, нам нужно сейчас рыбу ловить. Хотя вот там бочка плывет. Очень так вкусно. Ну давай, блин, капец промазал, а вот в шторм вообще сложно поймать что-либо. Давай, иди сюда. Да, блин, я вообще ее не зацепаю даже. Капец, сложно, ребятки. Давайте-ка мы лучше сейчас... Ай-яй-яй-яй, меня с моего, с моего плота скинуло. Так, отлично, ладно, я успел обратно запрыгнуть. Так, это все. Ладно, ладно, все, надо бы срочно рыбы наловить. Все, ребят, занимаемся ловлей рыбы. И попутно просто-напросто подбираем то, что нам подвернется. Сейчас у нас, ребятки, шторм. И нам нужно сейчас быть всегда на чеку, потому что мы хотим всегда есть. Так, рыбку поймал. Это у нас что такое, селедка или что это такое? Что у нас за рыбка такая? Сырая скумбрия. Вот скумбрию можно, кстати, это... Скумбрию можно и а, зажарить. Да-да-да, мы ее так съедим. Так, что у меня тут с водой? Надо запасы пополнять. Так, что у меня тут бочка уплывает? Да, от меня опять, как обычно. Иди сюда, родная. Так, отлично. Много всего нам в ней пришло. Так, так, так, листики тоже забираем. Надо скоро будет подумать о контейнерах. Меня уже а, негде хранить. Вообще ничего не видно. Какой. Ах ты же рыба, а! Рыба, кита. А ну, пошла вон отсюда. Когда же я тебе глаз-то выколю, а? Не выколол до сих пор еще. Никак не могу выколоть тебе глазик так. Прикольно, кстати, акулу. Ее можно же расчленять. Только она зараза остается. И когда мы вот так вот плывем. А, акула у нас просто останется, мы с нее много не успеем взять Так, это мы тоже забираем Еда, ребят, нам нужна еда срочно, нам нужна еда Поэтому по приоритету закидываем уточку и айда пошли рыбачить Так, так, так, у нас сейчас самая проблема только в еде Ну и инвентарь надо будет по возможности почистить Так, у нас что-то там зажарилось уже Блин, не успел я, не, не рано слишком дернул, а у меня еще клевать-то не начал даже Так, скумбрию, значит, мы взяли а покушаем, сейчас как поймаем Ах ты ж, отлично, бочку успел Так прям взял Ловись рыбка большая и еще больше Так, оп Что-то, что-то клюнуло Что-то, ребятки, клюнуло мне Так, сжарим срочно это все дело Это все дело, сжарим вот там, там у нас бочки проплывают, у нас все там проплывает Так Выпить надо водички срочно Так, так, так, так, так Разводим костерочек Так, почему? Выпить я же хотел так, а почему? А, блин, у меня там просто есть вода Так, так, так, давайте-ка еще сюда добавим водички Я тут видел, где-то бочки у меня как всегда проплывают Постараемся ее взять, отлично Смогли взять, но ну, там еще одна уплыла, но ну, ничего страшного В бочках бывают редкие ингредиенты, которые так просто не найдешь, да, в воде Поэтому надо их по приоритету всегда вылавливать. Да, ребятки, у нас с едой сейчас проблематично надо срочно заживать какую-нибудь рыбешку. Так, это тоже мы зажуем, пожалуй. Ну и постараемся поймать еще что-нибудь интересного. Так, так, так. Главное это успевать отражать атаку акулы нашей. Так, вроде бы она пока плавает. И вроде мы пока ей не сильно интересны. Так, еще одна рыбешка. Давайте мы ее зажарим. Нам, ребятки, сейчас очень сильно нужна еда. Там в дырке бочка уплывает, да, но мы уже ее, по-моему, не достанем никак. Сейчас где-то должна еще акула напасть на нас с, с какой-то стороны. Так, можно было не кидать. Вот она, еще одна бочечка плывет, надо срочно эту бочечку нам поймать с вами. Так где у нас акула? С какой стороны нанесет удар? Я думаю, сейчас мы ее уже загнем. Копье у нас целое. Все целое. Так, смотрим, что у нас здесь по воде. Так, это соленая вода. А нам нужна пресная вода. Так, эту досочку позабрать, которая под нами проплывает. Так, что я воду-то не могу выпить, что ли, или что? Давайте еще немножко опресним водички себе. Так, забираем доски, по возможности. Пластик. Там вот бочка у нас плывет. Блин, да что ж ты будешь делать? Она вроде вот, но до нее так просто не достать. Так, капец, а Опережаем, опережаем, на опережение стреляем Так, вы видите, что творится, а Я вроде целюсь-то в нее А не попадаю, друзья Вообще не попадаю в эту бочку Как так-то, а Да, вот так они у нас и уходят, а Важные элементы, еще одна, друзья Пока я отвлекался на одну У нас тут, да, я хотя бы ее успел зацепить Уже, ребятки, не так печально Так, смотрим Надо наловить рыбы Надо срочно поймать рыбки Желательно бы сделать какую-нибудь акулью приманку, или же нам надо снова сделать какой-нибудь якорь, потому что когда мы будем проплывать возле острова, нам нужно будет немножечко остановиться и исследовать тот остров, возле которого мы будем плыть. Острова встречаются здесь не так часто, друзья. Так, вот это что за рыба такая? Это у нас морской лещ, но не из него у нас делается приманка. Приманка делается из другой рыбы. Ага, у нас тут уже готовая одна есть рыбка. Так, давайте берем бочку эту, берем, берем ее, забираем Только бы акула сейчас не прилетела Раз Два Отлично, отлично Так, акула, акула, наверное, тоже шторм боится Поэтому я что-то давно ее не видел Да, похоже, шторм заканчивается Замечательно, фу, пережили мы, ребятки, шторм Даже, смотрю, голодом сильно не сидели, не страдали Так, доски нам очень сильно нужны как и это все дело. Так, как только я увижу остров, надо будет сделать якорь. А, вот там, по-моему, остров, да, вдалеке. Ну, по-моему, его уже проплыли мимо. Куда мы, кстати, плывем-то? Мы плывем уже совершенно в другую сторону. То есть я даже не знаю, когда еще нас ждет остров. Поэтому сейчас запасаемся ресурсами. Копим, ребятки, ресурсы. Эх, ладно, черт с ним. Если бы, видите, шторма не был, я бы хоть знал, куда можно было плыть. А так просто пропустили его, ладненько. Так, забираем, значит, это. Кто это у нас тут? Оно пошло отсюда. Она мне успела, выклевала, да? Вот же зараза это такая, а. Она мне, по-моему, одну картофелину выклевала успела. Так, ага, уро... А, или я собрал просто урожай. Так, давайте-ка мы еще, наверное, посадим сейчас. Раз, два, три. И, наверное, надо на пресной водичке, чтобы все это дело отлично. Так, где у нас акула опять? А ну пошла вон отсюда. Иди отсюда. И не желаю тебя здесь видеть на своем корабле. Вон отсюда пошла. Грязная акула, Весь плод мне поломала. Да, то есть картошечка, она нам нужна. Мы ее, естественно, будем кушать. Я только не помню, можно ли ее пожарить как следует. И от нее будет больше прока или нет. Так, значит, рыбку съели. Пока что с сытностью у нас все в порядке. Надо бы больше... Ай-яй-яй, куда ты выкидываешь? Не надо выкидывать такие вещи. Поднять кружку. Так, наберем водички. Пускай у нас водичка добывается. Так, листья забираем. Так, крючок сломался. Так, значит, делаем тогда крючок. А, делаем, значит, весло. У меня есть наживка для акулы. Нам не хватает а, сырая сельдь и морской лещ. Нам нужно много рыбачить, друзья. Чтобы это все дело сделать. да Так, но я могу сделать все-таки якорь на всякий пожарный, да, заранее. Так, ну а для этого давайте сначала сделаем какой нибудь Что-то у меня как-то много очень здесь всего. Я, наверное, сейчас уберу немножко пластика сюда, да, с это, в сундучок мы это все дело сбагрим. Так, смотрим дальше. Так, надо поймать вот эту штуку, не пропустить ее. Бочки нам... Блин, а что ж ты будешь делать-то? Дальше кидать, дальше! Давай, давай, давай! Нет, не зацепила. Да что ты будешь делать? Капец, которую бочку уже пропускают. Не вовремя просто, друзья, действовать. Так, что я хотел сделать? Надо срочно сделать якорь. Где он у нас находится? А, наживка для акулы. Это у нас... А, вот он, парус, кстати, можно сделать. Якорь разовый. Парус, якорь, флажок. Очень много всего можно сделать. Давайте сделаем сейчас якорь. Отстань отсюда, иди вон. Чайки еще надоедать начали. Нифига себе. Так, Давайте сделаем сейчас якорь, поставим его куда-нибудь вот сюда. И в случае чего мы просто-напросто якорь сбросим, если у нас вдруг появится какой-то остров. И, наверное, неплохо было бы сделать тоже какой-нибудь парус, да. А, с помощью него будет проще а, управлять нашим плотом. Так, куда бы мы его разместили сейчас-то, я не знаю. Вот сюда, наверное, что ли. Так, давайте вот сюда, что ли, поставим, не знаю, якорь. Наш парус, точнее. Тут у нас будет, будет хранилище. А здесь у меня будут грядки. Так, так, так. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот сюда, наверное, тогда поставлю его. Так, иди отсюда. У меня уже копье сломалось из-за тебя. Иди сюда. Ага. Надо же с тебя побольше взять. Блин, копье сломало. Надо еще одно копье сделать быстренько. Главное потом не забыть. Так, давайте мы акулу сейчас по максимуму разберем, постараемся. Так, 4. Ага, все. Я, похоже, по максимуму ее разобрал. Да, теперь надо... главное догнать свой плод. Пока он не уплыл. Ну, а по пути сейчас у нас акулы, ребятки, пока нет в, близ... в близости от нас. Давайте-ка догоним уже свой плод. Иначе он от нас уплывет, потом хрен догонишь. Так, отлично, акулу мы, значит, зажарим сейчас срочненько, быстренько. Блин, плод не могу догнать. Хорошо, что сейчас акул здесь поблизости нигде нет. Просто-напросто зашибись. Так, все, догоняем свой плод, не теряем больше его из виду. И ставим вот сюда, да. То есть я хотел поставить у нас, значит, управление. Давайте поставим вот сюда вот. И, или, или, или куда можно поставить, черт возьми, надо срочно расширить как-то грам на плод. Ладно, пока ставим сюда а, наш парус. И будем пробовать сейчас а, как-то пытаться управлять этой всей машинерией. Так. Да, можно было, по идее, вот туда, наверное. А -а -а -а -а. Так, а как управлять? Тихо-тихо-тихо. Как управлять-то тобой? Как же тобой управлять-то, а? Так, у нас парус есть, я смотрю. Он нас просто-напросто так удержит для плавного вращения. Ага, вот туда нам, по идее, надо сейчас. Я бы сейчас вот туда вот сплавал. Пускай ветер дует туда. Так, это мы забираем. Да, то есть я бы сплавал вот туда, к тем штукам. Потому что там, наверное, есть что-нибудь интересное. Сейчас, наверное, мы так и сделаем, друзья. Так, ну а тем временем я уже хочу пить. Блин, постоянная потребность в жажде, а. Так, и что у меня еще Хотите сказать, что нет, выпить? Есть, попить что-нибудь, да. То есть давайте сейчас сразу же закладываем э, акулье мясо. Так, сразу же. Так, якорь пока не трогаем, он нам попозже пригодится. Да, ребят, сейчас мы пытаемся подплываем вот к этой штуковине. Мне хочется посмотреть, что там есть полезного. Да, я специально направил парус в эту сторону. Так, и, конечно же, наверное, тоже флажок надо сделать, да, уже за, заодно. Чтобы я мог отслеживать. Так, флажок. Он нам будет, нам будет помогать отслеживать направление, куда мы плывем, да? То есть, куда мы его поставим? Так, давайте поставим его куда-нибудь, не знаю. Так, здесь у нас будет наш флаг, точнее, наш якорь. А здесь у нас будет флажок. Он показывает, куда дует ветер, да? То есть, ветер дует в ту сторону. Отлично, а мы плывем в эту. Я бы сейчас еще конкретно развернул вот так вот, да? Что мы прям сюда подплыли, а не куда-то там еще, то есть, да. Ветер дует у ну, смотрите, в ту сторону, туда, то есть. Если мы будем туда плыть, вот, да, очень в ту сторону а, быстро будем подплывать. А мне сейчас вот важно вот к этой штуковине подплыть. Я сейчас делаю все для этого максимально. Я, наверное, даже еще возьму вот так вот весло и подгребу прям вручную, потому что мне необходимо это все дело исследовать. Мне необходимы всякие полезные плюшки, которые я здесь смогу найти. Вот, отлично. Причаливаем, друзья, аккуратненько вот так вот сбоку. Чтобы нас никуда не унесло. Раз, раз, раз, раз, раз, пришвартовываюсь. Во, вот, вся, вот все, вот так вот отлично. Вот так вот просто идеально. Так, акулы пока нет, но сейчас скоро приплывет еще одна. Так, давайте подложим дров. Давайте выпьем водички. Не надо забывать про это, да? Так, подождите-ка. Все, водички выпили. И, наверное, еще надо будет, да? Так, все, пускай. А, давайте глянем, что у нас здесь интересного на этой штуковине. Здесь у нас есть ящик. Но я, наверное... Ага, акула приплыла уже. Так, я, наверное, сейчас, знаете, как сделаю? Я, наверное, во-первых, у меня много сейчас дерева. Ага, много. А четыре доски осталось. Это много он называет, а? Нет, друзья, дерева здесь всегда мало. Поэтому надо за этим внимательно следить. Я вот сделаю, наверное, сейчас кучу веревок, что у меня куча листьев накопилось. Да, наверное, вот так вот сейчас сделаем, чтобы осталось у нас совсем... Вот так, пачка, считай, листьев осталась и веревок. Досок, досок у меня, друзья, с досочками проблемы на самом деле. Поэтому я зря говорю, что их у меня дохренища. Так, и что это было? Блин, я забыл самую главную фишку всего этого дела. Когда мы... Ага, потонула, видите, наша эта штуковина? Как только мы вста встаем на нее, она у нас сразу же начинает опускаться. Это... Я это не учел, друзья. Ладно, тогда плывем на максимальных скоростях а, по, по ветру. Так, да, то есть можно просто убрать и будем тише плыть А если быстрее... Так, кто это здесь? А ну, блин, опять не дает нам покоя эта акула Откусила у нас кусок Успела причем, да? А у нас древесины-то нет Да, давайте-ка на полных скоростях тогда по, по, по, по, по, по дуновению ветра, так сказать, поплывем сейчас, да? У нас сейчас скорость будет очень высокая И вдруг, если мы захотим остановиться, нам нужно просто в противоположную сторону, да? Да, то есть для этого и нужен флажок Он показывает, куда дует ветер А если я вот так сейчас направлю, у нас очень быстро Сейчас у нас будет плод плыть Аж смотрите, какие разводы волн от того, что мы на высокой скорости плывем, остаются Так, значит, плывем по ветру, друзья Сопутствует нам ветер Должны, по идее, скоро появиться Вот там уже на горизонте появляются всякие штуки Так, мне нужно очень много дерева а, Мне нужна еда Я уже очень сильно голоден Так, да, давайте сразу же поели и зажарим срочно Срочно на последние дрова еще немножечко. Так, мне нужна вода. Естественно, попьем. Отлично. Так, давайте-ка мы здесь сейчас все организуем как надо. И ждем, ребятки. Там у нас уже, как мы видим, появляются предметы всякие, которые мы сейчас будем снова собирать. Вот ты акула-то, а? Иди отсюда. Пошла вон отсюда. Хватит здесь плавать, возле моего плота. Так, плота судьбы. Так, мне нужно, наверное... У меня так как много пластика, я думаю, что я сейчас сделаю какие-нибудь контейнеры, да? На контейнер нужны, в основном, веревки, хлам и пластик. То есть, раз, два, три. Так, ага, пластик кончился. Как же так-то, а? У меня его была куча где-то в каком-то... Ах ты же, иди отсюда! Кря-кря, блин, раскрякала здесь. мою картошку решила подсобрать. Сам соберу, без тебя справлюсь. Так, чертежи надо куда-то девать. Давайте сделаем еще контейнер. А, обычную кровать можно сделать. Так, третий и четвертый контейнер сделаем. Отлично. Сейчас будем смотреть, куда же их можно поставить. Так, здесь у меня стоят одни контейнеры. Это у меня будет второй ряд контейнеров. Но мне нужно, чтобы это как-то удобно было. Да, то есть, так, у меня уже... Ай-яй-яй-яй-яй, все, все уже проплываю. Так, давайте-ка мы направим вот так вот наш, наш с вами а, флажок. А можно даже вообще убрать, И тогда мы будем стоять на одном месте. Вот, да, вот там вот бочку, видите, мы пропустили с вами. Я, наверное, все-таки подгребу к ней. Да, то есть, когда мы вот так вот ставим флажок, точнее, э, парус, то нам гораздо проще становится плыть. Да, то есть, тут уже не нужно столько сил тратить, когда мы плывем против течения, да, то есть, чертова акула. А, всю, весь мне плод подгрызло уже. Давайте добавим, и мы тогда вообще без дров останемся сейчас. Так, блин, а, уплываем от бочки. Надо все-таки подгрести немножечко туда. А, еда заканчивается. Мне даже сейчас, чтобы... Да, есть пока... Чтобы пожарить акулий мясо, необходимы доски. А у меня с досочками проблемы. Вот тут, кстати, их очень много везде плавать. Но моя основная задача сейчас это срочно взять все, что находится в этой бочке и дальше уже плыть по своим делам. Тут нас сопровождает интересная музычка. Все, ребят, забираем бочку. Замечай, О, сколько там досок-то было. Вот почему братишка Скрэч всегда охотится за этими бочечками. Так... И это все для, для контейнеров пригодится. Я думаю, что парус можно вообще пока убрать. Да, давайте его уберем. Так, подождите, что это я? Что это я? Что это я? Что это я? Так, подходим, значит. А, так, так, так, удерживать для плавного вращения. Не, мне сейчас надо убрать бы. Почему он не убирается-то? Я бы его вот убрал сейчас, наверное. Почему не убирает? Да иди отсюда, блин, кря-кря-кря. Так, так, так, начинает мне поддоставать теперь не только акула, но еще и чайка, которая пытается сожрать мою картошку. Как это все дело убрать-то теперь? Так, удержите для плана вращения. А убрать-то как? А, убрать. А, мы совсем убрали его в карман себе. Офигеть просто. Офигеть, друзья, я думал, что так нельзя, мы его просто-напросто вообще убрали. Я просто хотел парус свернуть. А у нас убрался, оказывается, вся эта штукенция. Так, вот сюда вот поставим тогда опять, да? Ей это открыть. Ну и ей это закрыть, естественно. Так, да, у нас сразу в противоположную сторону открывается. То есть тормозит нашу лодку. Так и задумано, друзья, против ветра. Но пока мы берем, будем потихонечку двигаться вперед. Все, ребят, продолжаем выживать в рафт. Нам не хватает воды. Нам не хватает еды. Но если с едой еще более-менее, так как мы недавно зарезали акулу, то с водой все гораздо сложнее. Да, блин, иди отсюда, а! Хорошо, что у нас на этом куске, на котором она сейчас грызет, ничего такого важного-то и нет. Так, древесина у нас есть. Мы недавно бочечку хорошую взяли с деревом. И тем временем у нас уже, смотрю, начинает смеркаться. Ладненько, плывем по течению, пока никуда не торопимся. Так, что нам надо сейчас сделать? Нам, ну, во-первых, надо увеличиваться, да? Во-вторых, надо расширяться. А для этого надо, ребятки, доски собирать. Если мы хотим с вами расширяться с досками, с досками должны, не должно быть проблем. Так, вот они наши контейнеры. Так, давайте, ребят, подбираем досочки. Нам сейчас нужно очень много дерева. Конечно же, веревки тоже нужны. Все, ребят, нужно потихонечку. Мы небольших количествах. Там сразу две доски плывет, Получится, нет, две забрать. где -то только одну получилось забрать. Сейчас вторую тоже попробуем, наковыряем. Нам, ребят, сейчас, да, очень важно, чтобы досочки были. Да, давай уже ловись ты. Отлично. Да, очень важный момент. Сейчас нам нужны очень сильно, вот там вдалеке вижу, досочки плывут. Сразу две забираем, еще и плюс забираем листик. Замечательно. Хороший улов сегодня. Доски плывут прям ко мне в руки. Ага, здесь тоже досочки плывут. Главное успевать атаку акулы отбивать. Листья. Да, надо сейчас, ребятки, плот расширять мне. Так, листики, листики, листики. Можно так взять. Он тоже листик плывет. Все, забираем. И ждем, конечно же, ребят, острова. То есть, мимо острова сейчас я постараюсь не проехать. Я постараюсь на нем остановиться. Так, что это у меня? У меня обезвоживание начинается, друзья. Обезвоживание меня настигло врасплох. Но ничего, у меня водичка сейчас есть. Так, это все мы сейчас... Заберем. Так, у нас что здесь с этим? А почему я не жарю мясо? Почему не жарится мясо? Оно должно жариться по умолчанию просто. Так, где у меня что еще? Что у нас? Вот досочку нужно взять, блин, а! Да, блин, меня сейчас откусит кто-нибудь. Так, черт возьми, а! Я так точно допрыгаюсь когда-нибудь. Так, вот доски берем. Забираем. Там тоже надо было, правда, взять? Ну ладно, я там уже, наверное, не успею. Нет, там уже я не успею, не достану. Все. Это все пригодится. Да, блин, вроде в нее же целюсь. Да как же так-то, а? Весь крюк уже обломал на одной доске. Так, где у нас акула? Ах, ты же надо было с копьем-то что-нибудь придумать, а? Откусит ведь, зараза, а? Откусила. Но я успел, я немножко наковы... накостылял. Да, что ж ты будешь делать-то с этим крюком, не получается. Все, забираем. Надо просто такие вещи, они просто так, по идее, берутся. А я все с крюком. Блин, вот еще доска, надо сейчас на восстановление плота потратить ресурсов кучу Так, опять бочку пропустили Нет, бочка, вернись, вернись, не уплывай Нет, я исправлюсь и всем понравлюсь, черт побери Так, ладно, давайте, ребятки, а, расширяем наш плот Вот там вдалеке надо выловить, это-то мы так заберем Да, вот она у нас вдалеке приплыла, досочка Сейчас я, ребят, по максимуму Так, что у меня там с мясом? Мясо, ты пожарилась, нет? Давай, жарся. Так, что у меня здесь с этим? С водичкой. С водичкой тоже все нормально, да? Контролировать надо, ребятки. Процесс успевать. Все надо успевать контролировать. Не успеваем мы взять досочку. Так, это у нас досочка здесь проплывает мимо нас. Ладно, хрен бы с ней. Вот, я вижу там впереди остров. Мы готовы уже м -м, подплыть к нему, причалить. Я там думаю, что ненадолго остановлюсь. И немножечко, немножечко пополню свои запасы, да. Возможно, даже как-то подстрою свой плод более глобальным таким способом, да. То есть, давайте попробуем сейчас подстроимся уже. 13 дерева. дерево на самом деле, у меня не очень-то много. Надо бы побольше. Так, и ждем следующую атаку акулы, которая может быть просто... А, вообще непредсказуемое, Непонятно куда она ударит Блин, блин, блин, блин, блин, доски Сейчас принципиально доски нужны Вот доски, это прям сейчас наше все Надо их больше собирать Их прям вообще уходит просто в, в путь всегда В, в больших количествах Ну и конечно же листики по возможности Да, акулий мясо У меня, я так понимаю, там поджарилась, Надо бы его срочненько покушать Так, что-то у меня здесь вообще много всего уже, да? Так, давай сейчас поедим так, надо бы еще поджарить немножечко мясо. У меня столько уже чертежей этих были непонятных. Так, давайте собираем досочки. Нам нужны сейчас досочки, ребятки, собираем. Ага, вот он наш этот. Давайте, ребятки, открываем. Нет, не открываем. Сначала мы вот эту вот морду наглую сейчас отгоним отсюда. А потом откроем. Все. Разворачиваем. Разворачиваем. Нас это сейчас притормозит здорово, да? И плывем к острову, друзья. Нам сейчас нужно держать курс на остров. Так, поворачиваем на остров и плывем на остров. Вот туда нам надо сейчас плыть, чтобы у нас все-таки плот наш двигался к острову. Да, и там мы попытаемся высадиться. И там мы, значит, будем уже разворачиваться. Так, там, наверное, я и акулу тоже при замочу. Давайте еще один крю крюк сделаем. Что-то у меня прям с этими крюками сегодня. Ах! Успею, нет, там за зацеплю, не зацепил. Досочку вот эту надо зацепить. Тоже не успел, не успел, ребятки, ничего не успеваю, нет! Мы так побрем здесь, вон там, ребят, самое главное, это все-таки бочеч. Бочечка. Ловись, давай уже. Так, что и куда уперся? Я прям в остров, что ли, приплыл уже. Я прям, ребятки, в остров долбанулся. Так, все, ребят убираем тогда этот самый наш якорь и. И как-то у нас тут странно, мы встали, если честно. Может быть, как-то подгрести сюда. С этой стороны подъехать. Вот можно так, кстати, подъехать. Попробовать. И мы точно, наверное, будем стоять, да, как надо. Никуда не плывем. Хотя якорь нам, нам бы тут не помешал. Ладно, ладно, я понял, нельзя так делать. Так, а, как туда запрыгнуть? Может здесь лестнику просто поставить, да? И все, ну что, тогда якорь скидываем. Якорь скидываем и пытаемся... дальше надо залечить э, все поврежденные места. Иначе у нас тут вот акула может опять... Что-нибудь придумать. Да, я, наверное, сейчас все-таки скину якорь. Все, айда, пошел, родной. И мы здесь, наверное, немножечко пришвартуемся. Да, здесь сейчас я сделаю лесенку. Хотя можно и без лесенки. Ну, хотя нет, наверное, сделаю все-таки лесенку. И мы с вами по этой лесенке поднимемся. Так, так, в ту сторону. Во. Вот здесь она, она должна встать просто здесь. Не хочет вставать, ребятки. Не хочет вставать наша лестница здесь. Как же так-то? А, нам гвоздей не хватает, пишет, а. Черт, побери. Так. Где-то же были у меня вроде гвозди, нет? А что, нет гвоздей у меня? Да ну нафиг! Вы шутите, что ли? Так, попробую до бочки достать тогда. Она, в принципе, недалеко. Давайте попробуем кинем. Так, подождите, подождите, подождите! Тут акула у меня! Блин, еще и бочка, еще и акула. Она еще и в якорь пытается... Обломала мне якорь мой, а! И сейчас мы, наверное, поплывем, да? Все, мы уже начинаем плыть. Вот тебя же, а за ногу акула, ты, черт побери тебя, а? Я есть хочу, и пить хочу. Я она мне все обломала. Так, а можно как-то сейчас по-быстрому сделать? Сделать себе этот, этот, этот, этот разовый якорь, да, изготовить и снова его здесь кинуть. Давайте, ребят, поставим еще один якорь. Мы все-таки здесь не закончили. И продолжим разбираться на этом месте. То есть, немножко просто я переставился, да? Вот так вот, отлично, если что-то Гадина такая акула Постоянно нужно за ней следить Постоянно, так, почему-то не хватает Да, сюда не могу построить Не могу построить, сюда могу, а вот сюда не могу Ну тут скорее всего из-за того, что мы возле стеночки сейчас вплотную Так, ну что ж я, У меня, значит, обезвоживание, друзья Давайте-ка срочно сейчас пополним ресурсы Запасы свои И продолжим дальше наше с вами э, путешествие. Так, мне нужно срочно поесть, попить. Нужно и туда тоже попасть. Так, у нас два гвоздя. Сделать мы ничего не сможем. Раз что только лестницу, давайте посмотрим, смогу ли я сделать хотя бы какую-нибудь лестницу. Вот такую вот. Сюда нужно два гвоздя, сюда нужно три гвоздя. Ну, лестницу мы точно сможем сделать. Вот так вот можно сделать нам. И попытаться залезть. Да, с, лестники, с лестницы, получается, залезть замечательно, друзья. Все. Начинаем вырубку. Нам нужны доски. Доски, листья, все нужно. Также можно сделать опять топорик. Где у нас топорик наш? Сейчас, сейчас, сейчас, друзья, все будет. Так, камень, топор, веревочки нужны, отлично. Так, все, топорик готов. Главное за акулой следить, чтобы она там ничего не натворила делов. Так. У нас инвентарь почти забитый. Я, наверное, думаю, что сейчас мы нарубим здесь деревьев. Вон там акула, кстати, плывет. Вроде как не похоже, что она заходит на атаку на какую-то. Но мы это... Мы это услышим. Это мы услышали уже. Она опять атакует. Гадина такая, а? Без предупреждения. Не Успевает, ребятки, опять откусить кусок. Да что ж за животное такое, а? Что ж за рыбина такая противная? Постоянно нам здесь все понадкусало уже, а? Черт бы тебя побрал. Так, ладненько. Забираем вот оттуда досочку одну. Ага, у нас, ребятки, уже еда заканчивается. А, давайте попробуем. Так, а голову что, куда делать акула вопрос? А что может с головой, интересно, сделать? Так, это у нас что такое? Это у нас э, плод, который, наверное, можно тоже посадить. Так, ладно, у нас есть э, акулья, значит, готов, приготовленная часть. Мы ей и поедим, наверное, да, перекусим. Отлично. Так, это одно. И второе, это надо воды. Запас тоже восстановить. Отличненько. Так, и, наверное, сейчас все-таки мы постараемся. Надо все-таки это взять контейнеры и разместить их как-нибудь а, здесь рядышком, да, то есть, чтобы недалеко были друг от друга. Вот так вот, да, то есть, сюда еще один контейнер. Тут у меня будет целое хранилище. Если что, я потом когда-нибудь их а, переставлю, да, то есть, тут еще одно будет хранилище. И тут будет еще одно хранилище. Сейчас желательно это все дело защитить как-нибудь. Так, и надо все распределить, чтобы было как нужно. Давайте-ка сразу же поймаем какую-нибудь рыбку. Да, у нас здесь еще не исследованные области вокруг острова есть. Надо бы тоже будет как-то прогуляться, исследовать все это дело. И надо сейчас распределить ресурсы, друзья. Так, отлично, что-то что клюнуло, друзья. А, ага, вижу рыбка. А рыбку поймал, маленькую, но удаленькую. Так, нам этого хватит, чтобы ее зажарить. Леща поймал, леща, друзья, вытащил. Так, значит, пьем водички. А урожай у нас, кстати, что-то... А, все понял, для урожая, чтобы он рос, нужна же вода. А у нас, друзья, воды-то и нет, мы же даже не поливали еще, поэтому у нас неизвестно, когда вырастет наш урожай. Так, вот тут досочку надо забрать. Вот, дотягиваемся. Вообще, акулу в идеале надо сейчас тоже забрать. Вот она, по-моему, на атаку дойдет да, сейчас. Отлично. Все, иди сюда. Похоже, это точно твой последний раз. Сейчас мы тебя заберем. Отлично. Нет, нет, нет, нет. Почему, блин? Так, я ее уничтожил, нет? Как-то странно она отп отпала. Не пойму, я уничтожил акулу или нет? Ах, ты ж, зараза еще и меня кусь-кусь сделала, а. Нет, ребятки, с этой акулой вообще проблема просто. Так, давайте-ка отремонтируем. А, доски-то закончились. Доски, друзья, закончились. Надо идти за досочками. Так, давайте, у нас пока на острове на этом есть доски. Мы, вон там дерево растет. Там даже два дерева надо срочно забирать отсюда все. А потом уже будем а, располагаться там у себя на нашем плоту. Что и как будем делать дальше. Кстати, да, ребят, когда вот трубим деревья, отсюда тоже падает еда. Всякие семечки, манговые растения и так далее. То есть, естественно, это можно будет... Все закушать нам где-нибудь. Ага, это что у нас такое? Это у нас ананас какой-то, да? Раз ананас. Это все, ребят, можно будет посадить у себя на участке. Потом вот еще один ананас и еще одно. Смотрю здесь дерево. Так вроде пока мы атаку акулу отбили. Ага, у нас тут нам уже не лезет просто-напросто некоторые компоненты и нам желательно сюда вернуться за ними. Так давайте пойдем сгрузимся сейчас, да, сразу же на наш плод. Да и у нас тут контейнеров теперь много. Надо сейчас сгрузиться. Так, что мы предпочтем э, вот сюда? Здесь у нас будет чисто еда. Что-нибудь съестное такое, да, первоначальное. Картошку можно сюда положить. Семечки для... Это ананасовые, ребятки, семечка, У нас манговые семечка. Так, помещается на средней грядке. Помещается на большой грядке. Так, здесь у нас что? Здесь у нас, значит, тоже есть крупного плана еда и картошка. А здесь у нас будут семечки. Так, а как быстренько перекладывать? Ты я переложил или что? А, с зажатым шифтом, да, можно перекладывать, оказывается А я что-то даже не знал Так, значит, это все мы перекладываем нас сюда же пойдет Арбуз тоже сюда же, луковица тоже сюда же Это уже у нас готовая продукция, да? Лук отсюда забираем, да, надо все рассортировать как следует Чтобы все было понятно, что куда Так, это желательно нам сюда так, а вот голову акулы, я не знаю, что с ней делать-то можно вообще. Так, ладно, иди сюда. Пора уже тебя пустить на мясо, на колбасу. Все, а теперь мы сейчас тебя обработаем как следует. Так, так, еще кусочек, еще кусочек. Еще можно с тебя взять, нет? Подожди, не уходи. По-любому можно с тебя еще взять, а? Нет, еще больше с нее не берется, кстати говоря. Я только так сейчас полностью сломаю свое копье. И ничего не возьму. Кстати, можно копье уже выкинуть. Оно уже наполовину сломанное. Но хотя нет, оно еще поработает, Оно еще одну атаку точно, точно сможет отбить. Что у нас по еде? Нужна срочно еда. И у нас теперь 4 кусочка акули. Давайте пожарим сейчас. Да, ребят, постоянно надо следить за уровнем а, воды. И уровнем а, значит, насыщения нашего. Потому что... Так, и сейчас важный момент. Пока мы отогнали акулу. Пока у нас здесь все жарится как следует. Я, наверное, сейчас закушаю один какой-нибудь... Э, какой-нибудь ананас или что-то в этом роде. Да, то есть, чтобы у нас... Вот, у нас, как видите, хорошо все восполняется. И отправлюсь на водные, так сказать, поиски. Пока у нас сейчас затише, пока у нас нет акулы и так далее. Так, куда голову акулу-то мне закинуть? Вот сюда, наверное, тоже положу. Хотя здесь у нас будет... Ладно, еще две головы. Пускай будут здесь у нас храниться головы акули. Так, сюда значит, положим манго. Надо куда-то запихнуть наши листики Или веревки Вот здесь, у нас, вот здесь я вообще предпочту, Чтобы были все чертежи а, Вот тут раз Ящичек и два Можно даже вот сюда вот чертежи переместить Блин, надо срочно выходить уже Так, сюда значит все такое Акуля, голова пусть тоже И сюда можно пока листья убрать И сюда можно также вот это Так, голову заберем, листья заберем а, Веревки тоже сюда же все, давайте, ребят, сейчас быстренько сплавим. Вот пока акулы нет, надо срочно плыть, надо срочно искать вот эти вот недры исследовать. Вот это нам нужно по-любому. Это у нас металлолом, хлам. Он нам пригодится в, в будущем ближайшем. Вот это что, я не знаю, это не берется. Вот это, по-моему, песочек, он тоже пригодится или это не песочек? А это глина, друзья. Это все нуж нужные ресурсы нам для дальнейшего существования, для выживания. Плохо, что чайка летает. Кислород не полностью восстановился Чайка нам может только навредить Но она нам начнет вредить, когда у нас подрастут наши с вами Наши с вами картошечки Сейчас пока нам вряд ли что-то такого сделает Так, сейчас вот это тоже все заберем Здесь что у нас такое? Это у нас, по-моему, камушки, да? Да, друзья, камушки тоже нужны Все, ребят, нужно, все подбираем, отлично Такого мы не встретим в наших путешествиях Необходимо на островах высаживаться и все это дело забирать Пока у нас, да, пока спокойно, пока нет акулы рядом. Надо все это дело срочно, а нам как следует исследовать. Так, забираем. Не вижу нигде пока акулы. Все надо забирать, вообще все. Музыка какая-то напряжная, как будто где-то плавает акула. Я думаю, что это обманка. Пока я ковыряю по максимуму. Нет пока нигде акулы, как видите. Не приплыла еще. Так, забираем всяких хлам. Забираем всего понемножку. Вот это нам тоже пригодится. Давайте, вот это тоже заберем. Песочек он нужен будет для определенных вещей. Так, отлично. Так, нет нигде акулы. Главное, чтобы нам сейчас это, не засидеться здесь до того момента, что к нам приплывет акула, и нас начнет опять надкусывать. А вот это что, это ракушка, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй, акула приплыла, уплываем срочно! Уплываем, друзья, срочно. Это не, ничего хорошего, если приплыла акула. Что-то я прям заигрался здесь. Она нас может еще раз цапнуть. Не успела. Не успела, друзья. Фу, пронесло. Ладненько. Так, давайте побеспокоимся о еде. Опять о воде. Надо бы полить мой картофель сейчас нормальной пресной водой. Пока что мне одной этой штуки хватает чисто только, чтобы я мог ей пользоваться, так, значит, смотрим а, акулья голова, для чего она вообще нужна, не понимая. как, куда делать вся акула а, нам здесь вообще-то можно сделать какой-то какой исследовательский стол вроде, да, то есть полка, календарь, который нам позволит исследовать чертежи, но я его пока не вижу, в, как, в каком он месте должен быть, так, смотрим камень топор, удочка, весло рабочий стол, да, вот он у нас есть, нам нужны доски, друзья, на него нам нужны доски А, И что ж у нас на острове Ага, там значит я кое-что не забрал Надо бы сходить забрать Там у нас Когда мы здесь добывали Здесь у нас вываливались компоненты Ага, вот они, я так понимаю Ага, нет, тут предлагает мне поднять, по-моему, какой-то цветок Так, а я, по-моему, сам уже поднял То есть я просто по ним прошелся Ну хотя, подождите-ка Что-то здесь не то, где-то компоненты в другой стороне были, по-моему, да? Ладненько, я вроде здесь дерево рубил У нас какие-то несколько коробок здесь оставались Блин, а. Так, давайте будем держаться ближе к нашей лодке Так Я уж что-то не помню Где-то я здесь, в этих местах рубил, да? И нет, я там рубил Так, по-моему, акула подплывает, нет? Она мимо проплывает Так, давайте наполним Давайте уже польем грядки Полил, нет? Или еще надо? По-моему, еще надо пресной воды Так, отлично, Акули кусок Срочно надо поесть Я думаю, что можно уже отплывать потихоньку На этом острове остались только одни цветы Они нам, в принципе, пока еще не нужны Все, убираем, значит, мы эту штуковину Разбираем лестницу И все, ребят, поплыли Нет, нас срочно и акулу тоже уже напугать А то он уже потихоньку начинает борзеть, как я посмотрю Иди давай, гуляй. Так, и надо сейчас нам доски будет собирать. Нам сейчас нужно будет собирать доски. Так, вот эту лестницу забираем с нее доски. А, две доски, один гвоздь. Кстати, ресурсов мы обратно возвращаем гораздо меньше. Так, у меня сейчас что? У меня вроде опущенный мой флаг. Все, ребята, пока выплываем с этого острова, там кроме цветов больше ничего не осталось путнего. Там, там вдалеке, кстати, виднеется... Постройка, которую я утопил недавно. Сейчас мы, наверное, постараемся к ней подплыть. Так, и вот в ту сторону направим, чтобы мы к этой постройке подплыли. Вот туда, да. Вот туда сейчас будем двигаться. Даже можно вот так вот направить. Вот. Так, здесь можно подстроить немножечко кусочек. Нам вот желательно бы бочки еще подсобрать, да, по пути. Так, давай поворачиваем. Поворачиваем. Потому что бочки тоже очень нам важны сейчас. Так, гвоздь как-то здесь странно стоит. Гвоздь программы. Так, я что-то не гвоздь убрал, а весло. Весло на место. Так, вот это мы сейчас забираем. Это бы тоже все желательно забрать. Доски, картошка. Отлично. Так, не успел, не дотянулся. Так, и плывем теперь туда. Теперь туда плывем. Мне нужно подплыть к той вот штуковине. Так, как, ты, как, как же тебя, как же тобой управлять-то? Вот туда надо плыть. Да, все. В ту сторону, ребят. Надо постараться нам доплыть до той штуковины. Доберись ты уже, бочка. Доски, хлам, пластик. Много всего и полезного здесь маловато, на самом деле. Так, смотрим дальше. А, нужна пресная вода. Так, блин, а что я до этого не вливал что-то сюда пресную воду? Надо, кстати, было... Давайте лучше попьем. Так, надо было еще пресной воды сюда залить. А, так, так, так. Где у меня акула-то, а? М -м, блин. Да что ж ты будешь делать-то? Упал опять в воду. Так, нельзя в воду падать. Опасная акула нас всегда может там сожрать Иди сюда, бочка, еле дотянулся до нее Так, подплываем Значит, мы вот к, к этой штуковине Вроде по курсу Так, это все забираем Ай, блин Она у меня тут непонятно, что грызет Надо копье, друзья Нам нужно копье Я отвлекся немножко Я пока пытаюсь причалить к этой штуковине у меня здесь полный дисбаланс возникает. То есть у меня акула опять кусок отгрызла. Так, вообще надо все это дело распределить, все переработать как следует. А досок-то у меня, смотрю, вообще не маловато становится. Так, сейчас, друзья, сейчас, сейчас, сейчас. Мы займемся, наверное, нам нужны веревки. Сейчас мы сделаем веревки. Немножко освободим свой инвентарь. Вот так, вот так, цветы все. Для цветов мы сделаем отдельный контейнер Пускай они у нас будут все здесь Так, это желтая семечка Это у нас, я так понимаю, для цветов И желтый цветок, из него можно делать краску Добавьте воды, чтобы вырос цветок Помешается на маленькой грядке, понятно Так, здесь у нас с плана еда а С ясного плана продукция Так, это все мы убираем вот в этот контейнер Здесь у нас, значит, и камни, и песок и хлам. И вот, в общем, вот так вот мы сюда все распределяем. Так, доски оставляем. Еще два чертежа взял. Я не знаю, куда мне уже их девать. У меня просто этих чертежи уже завались. И мне срочно нужен какой-нибудь реально рабочий стол, чтобы с этими чертежами уже разобраться. Так, сюда надо поставить. А, почему не ставить? А, пластик нужен. Пластик. Кстати, ребят, да, для, пол... для плота тоже нужен пластик. А, иди отсюда. Давай грызть тут мои посевы. Посевы и так чахнут, сохнут, а она у меня тут грызет их. Давайте скушаем картофелину. Нет, ребятки. Ага, у нас же была где-то рыба-то. Вот она у нас. Надо срочно жарить рыбу. Надо быстренько разобраться опять с водой. С водными запасами. Надо вообще два таких поставить, чтобы они быстрее жарили. Так, куда-то мы вообще уже уплыли, а? Не получается у меня контролировать, друзья, должным образом. У нас ветер в ту сторону, а я пытаюсь сейчас против ветра плыть. Мне бы, конечно, хотелось бы вот туда подплыть, а, к этой штуковине, и ее исследовать. Но я сейчас думаю, что мы против ветра сможем подплывем. Давайте сначала в сторону бочки, нам поможет наш с вами парус. Блин, да капец просто, а. Что-то она у нас опять сломала. Что-то у нас опять эта акула сломала. Так, давайте сначала к бочке подплывем. Копье я не вовремя сделал. Надо было заранее сделать его. Так, что у нас тут? Все нормально? Все горит? Все горит. Так, отлично. Никак не могу подплыть. Но мне, ребят, надо подплыть. Надо срочно подплыть к этой штуковине. Так, водный запас я пополнил, а вот а, пищевые не совсем. Так, давайте подплывем, ребятки, вот туда. Надо сначала к бочке, а потом через бочку я подплыву уже... К этой конструкции Сейчас, секундочку Сначала я заберу бочечку все-таки. Тут, тут как раз доска, отлично Да, давайте забираем бочку Там не должно быть Много всего, отлично И теперь гребем уже Да, блин, акула же рядом Нельзя так делать Она сразу же смекнула, что надо бы меня оттяпать И подплываем к этой штуковине Сейчас я постараюсь оттуда забрать Все, что там имеется так, давайте как-нибудь вот так вот подплывем сбоку. Вон контейнер стоит. Мне нужно просто из этого контейнера успеть подобрать все, что там, друзья, есть. Можно даже, да, то есть, ага. Шарнир, болт, отлично, много всего. И рецепт компот. Че он у нас не тонет? А почему у нас не тонет эта штука? Не пойму. Вот мы на нее только прыгаем, и у нас начинается... Да капец, у вас откуда столько чаек-то, а? Долбануть тебя, что ли, чем-то? Все, ребят, мы все забрали, в принципе, можно это дело опускать. Можно наш флаг опускать и плывем, ребятки, опять по ветру. Плывем по ветру. Так, собираем, значит, это. Ага, у меня еда-то на нуле. А у меня здесь до сих пор еще не приготовлено. Ну, зато хотя бы вода у меня на максимуме Можно полить наш с вами. Полилось хоть? Нет, нужна пресная вода. Не знаю даже, вроде должно политься уже. Уже второй выливаю. Сейчас уже должно расти нормально. Все, ребят, ждем пришествия акулы. Не знаю, какой по счету. Вот она сейчас что, нападает или нет? Вроде как нет. Так, если мы открываем флаг, у нас, значит, сразу он это затормаживает. Иди сюда! А ну, хватит грызть мой плод. На, на, получай. Получай, больше не приходи. Не, акула все-таки нам нужна, потому что с нее много мяса падает. Так, вот эти головы, они меня сейчас напрягают немножко. Так, Давайте-ка мы сейчас, давайте-ка мы сейчас перекусим, наверное, да, вот так вот сделаем. Лично саму акулу мы, наверное, поместим куда-нибудь сюда. Вот эти сами акульи головы к семечкам, что ли, или вот сюда. Нет, тут у нас определенно, тут у нас... Давайте пока я к чертежам, я просто не знаю, куда ее определить, она вообще у нас никак не котируется. И вот здесь сейчас надо определиться. У меня есть еще один контейнер, друзья, я, наверное, вот сюда его поставлю, хотя нет, он там будет очень сильно мешать. Вот сюда поставлю я контейнер. Да, я понимаю, что здесь сложновато бегать, но здесь у меня будут лежать именно всякие болты, шарниры и прочее всякое гвозди. Да, и прочее все железо Голова здесь, если честно, вообще никак не... Никак здесь она не может так с этими предметами лежать. Поэтому ее убираем. Досочки, досочки, ребятки, собираем. Да, досочки нужны. Ладно, это тоже надо. Все, собираем доски. Нужно срочно зажарить акулу. Еще так. Натяну-ка я. Натяну-ка я крючок и поймаю досочку. Чтобы у нас все было хорошо в процессе. Нам нужно, ребятки, выживать в этом а, водном мире. Так. Не отвлекаемся, друзья. Нам нужно периодически поджаривать мясо. Вот так. Вот, чтобы все у нас хорошо было. Чтобы нам не кочуриться здесь голодухи. Так, куда же мы плывем-то? Вот туда мы плывем. Я надеюсь, что все-таки сейчас скоро нам попадется много всего интересного. Да, постоянно нас чувство голода здесь мучает. Так, все, доски по приоритету просто собирать, честно. Это все по поскольку а доски по приоритету. Так, это ладно, не взял, не успел, на и Так, кстати, и пластик нам тоже нужен, если что-то. Можно было сразу два взять пластика. Так, не смог... Досочки, досочки, идите сюда Отлично Все-все-все доски по приоритету Собираем Пластик, говорю, он не столь нужен, сколько доски нам сейчас нужны Так, отлично Да блин, откуда ты все берешься, а? Гадина ты такая А сейчас вот, сейчас вот точно раскусит мне весь плод Я так и знал, а? Так и знал, строишь, строишь здесь Настраиваешь, настраиваешь Со всех сторон его подъедают, поэтому, ребятки, доски здесь прям вообще по приоритету нужны так, надо сейчас, знаете, как сделать? Надо вот эту штуку опустить, чтобы мы немножко помедленнее плыли, да? Тихо-тихо-тихо. наверх, чуть было нам не перепало от акулы. И вот это все дело теперь мы можем более спокойнее собирать. То есть я думал, что сейчас я проплыву быстренько, ничего не успею взять. А нет, ребят, надо немножко иногда тормоза включать. И на тормозах просто мы сейчас спокойненько все дело возьмем. Видите, бочки от нас никуда не уплывают. Мы их все собираем тихонечко, да? То есть тут доска тоже завалялась. Давайте тоже... Тихо-тихо, что это я до него не достал-то? Нам, ребят, надо сейчас расширять наш плод. А для этого нужны доски. Куда у нас ветер дует? Да иди отсюда! Кря-кря! Так, вот туда у нас ветер дует. Вот туда мы сейчас поплывем. Ладно, убираем, значит, парус. И плывем дальше. Парус у нас сейчас пока в качестве тормоза стоит. То есть мы его вот так вот направим. Как только мы увидим что-то полезное, мы сразу же по тормозам долбанем, и у нас все будет нормально. Да, блин, надо дальше кидать выше... Вот так вот. О! Не успел, но ничего страшного. Вот так вот сюда вот тоже закинем. Там у нас ничего нету. Вот-вот-вот-вот. Можно вот так, ребятки. Скилл, скилл прокачиваем. Тут забираем. Кстати, еще можно ловушки всякие изучать, которыми будет гораздо проще. Иди отсюда. Блин, не могу одну доску поймать. Как так-то? Так, еда заканчивается. Еда заканчивается. Так... Так, так, так, все, собираем. Вот, вот сейчас реально, ребята, я поэтому и делаю сейчас при, и прицел именно на доски. Да, я про них все, сейчас очень часто буду говорить, потому что они мне очень сильно нужны. По возможности что-нибудь другое. Ну и бочки, конечно же, тоже нам нужны. Все, ребят, есть хочу. Есть хочу, не могу. Доска по приоритету будет. Так, все, ребят, хочу кушать. Где у меня там моя акула? Где там акулье мясо мое вкусное. Мое сочное акулье-мясо. Но сначала надо убрать саму акулу. Да, блин, не успел ей в глазик-то дать. Убираем тебя, убираем. Вон отсюда, пошлю. Не успела. Да, ребятки, успеваем. Если сразу успеваем среагировать, то мы успеваем. Отбить атаку акулы. Так. Вот еще одна бочечка. Надо срочно поесть, мне поесть не дают. Смогу, смогу, ребят, смогу. Отлично, отлично! Так, поесть надо срочно, срочно поесть надо, друзья. И сразу же поджарить следующий кусок сочного акулевого мяса. У нас кусок акулевого мяса, кстати, прожаривается не, не сразу, то есть нужно подождать, пока он прожарится. То есть это буквально за два раза он жарится. Так, тут у нас по приоритету бочки идут. Забираем. Лама всякого набрали. Так, давайте заберем ее быстро. чтобы она у нас тут глаза не мозорила. Так, раз доска, два доска, три доска. Да, блин. Забираем, все доски сгодятся. Да елый палы, а не могу попасть и все. Что-то я сегодня вообще какой-то косой. Когда там уже привал будет, остров какой-нибудь. Лично прям в доску попал вдалеке. Прокачиваем, ребятки, свой скилл. А в упор не можем, блин Издалека вылавливаем, а в упор не можем Так, ребят, наверное, сейчас я вот так сделаю Подплывем немножко поближе И я включу все-таки парус Надо попить Поесть пере Передохнуть в конце концов Так, да, мы уже достаточно близко Ну, это можно так взять Это можно так забрать Так, так, так, да, все, включаем тормоз наш, и остаемся пока на этом месте, сейчас мы пока здесь немножечко перекантуемся, да, что-то может быть вот оттуда даже выловим не получается, подальше надо кинуть чем выше, ребят, поднимается тем дальше у нас крючок летит так, и вот эти все бочечки мы аккуратненько и досочки тоже подбираем так, нам нужна еда прожариваем до конца так, вот это все дело нам пригодится. Так, и знал, что ты сейчас нападешь, а давно тебя не было, а? Давно тебя не было, давно тебе никто не заявлял, а тут решила вдруг заявить. Вот эту штуку мы сейчас точно заберем. Так, выше надо кидать, выше бросай. А вот там вдалеке бочка. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. А вот там почему я не забрал? Это нехорошо, надо подплыть ближе. Ну, хотя у нас, по-моему, в ту сторону... У нас в ту сторону дует ветер. Если мы отпустим вот этот вот, точнее, поднимем вот этот, этот парус, то тогда мы приплывем куда нужно. Так, вот эту бочку забираем однозначно. Так, давай сюда ее. Все, плывем просто своим ходом. Все, ребята, у нас очень много всякого хлама накопилось. Мы даже досок немножечко подкопили, да? Чертежи опять, которые некуда девать Так, так, так, тормоз включай, тормоз включай, включай тормоз Сейчас будем аккуратненько вылавливать вот это все дело Так, листья, кстати, тоже нужны Не надо про это забывать, а то они рано или поздно закончатся, а ты потом будешь хвататься за голову Чё же я за листьями-то не следил совсем? Веревки почему закончились? Где же их взять-то? А веревки у нас делаются прямиком из листьев так, так, так, акула, акула, акула. Блин, у нас самый главный наш сейчас враг. Почему ничего не растет, а? Так, есть хочу, есть хочу, есть хочу. Мясо заканчивается. Вода заканчивается. Все заканчивается. Так, давайте быстренько сейчас переведем немножко дух. И у нас, да, все, все, ребят, закончилось. Но у нас есть еще, ребятки, вот такая вот еда. Но это, я считаю, экстренный случай. А так мы, наверное, все-таки возьмем сейчас и поймаем какую-нибудь рыбешку. Пока у нас период застоя. Мы сейчас не на ходу. Так, давайте проверим тут, что у нас есть, чего у нас нет. Сейчас все, ребята, распределимся, перекантуемся немножечко, и будет все у нас равномерно. Эх, красотища какая! Так, это селедка, да, у нас, походу? С Сырая сеть. Вот селедку я бы лучше предпочел на приманку для акулы оставить, чтобы ее потом заваншотить как-нибудь аккуратненько. Рецепт компот. Можно, кстати, тоже сюда. Я бы вообще сейчас стол все-таки соорудил уже какой-нибудь. Мне, ребятки, нужен стол рабочий. Пока есть такая возможность. Да, блин, давно! Ой, как давно! Я вас ждал здесь. Да, уплыла все-таки, я а, зараза! Сломала и уплыла. Никогда, Всегда, ребят, не хватает копья. Всегда ломается копье, и мне его не хватает Так, стол, ребятки, рабочий я сделал Сейчас, наверное, куда-нибудь Так, давайте запрыгнем Опять чайка налетела Да, ребят, нужен рабочий стол а, Наверное, я его поставлю куда-нибудь вот сюда Правда, место так себе, если честно Блин, грядка здесь Грядку вообще надо с края поставить Как ее убрать-то? Можно ли вообще эту грядку теперь убрать? Как же тебя убрать-то, грядочка? Никак. Так, удерживать для других частей. Х убрать. То есть мы сейчас грядку эту уберем. Вуаля. Ага. Мы просто ее убрали со всей, со всей нашей картошки. И вот сюда вот я ее поставлю, с краешку. Вот, то есть получится ее сохранить? Отлично. Не получится? Так хрен бы с ней. Где моя картошка? И вот на нее я сейчас предпочту посадить, наверное, картошечку. Так, раз, два, три. И сейчас надо бы желательно ее полить пресной водой. Так, налить жидкость, убрать, выпить. Райт, правую кнопку мыши. Значит, мы вроде как полили, а вроде как этого мало. Понимаете? То есть нужно еще. Так, блин. И рыбы надо наловить. И надо все сделать. И тут надо это, чтобы с голоду не сдохнуть. Да, друзья, надо делать очень много здесь, успевать. Значит, да, у нас, смотрите, сейчас какая ситуация. У нас уже критичная, я бы сказал, ситуация. У нас подходит еда уже к концу. Вода а тоже подходит к концу. Так, ладно, это пока все сюда положим. Я, да, ребят, хотел поставить стол рабочий. И я, наверное, сейчас поставлю его вот здесь вот. Вот так вот, пускай она стоит. Вроде ничему особо сильно не мешает. Вот, все. У нас теперь есть рабочий стол, есть сундуки. А на этом рабочем столе мы сможем что-нибудь изучать. Так, давайте-ка мы сейчас э, попьем водички немножечко. Так, так, так, стой, стой, стой! На, получай, на, держи, еще держи. Скоро я тебя, скоро я тебя загну, я уже точно это вижу. Ты уже вся покоцанная очень сильно. Так, доски у нас... Иди отсюда, Странное создание. Так, налить жидкость. Ну, по-моему, такая вода нам не канает сюда соленая. Или канает, нет? Ну, в смысле, подходит или не подходит? По-моему, не подходит. Нам нужна пресная вода. Нам нужна только пресная водичка. Так, а почему я сюда до сих пор не налила? А, да что ж ты будешь делать? Так, я думаю, пора нам отправляться в путь уже. Так, там селедка у нас, по-моему, поджарилась. Отлично. Отлично, отлично, друзья. Надо бы еще подловить что-нибудь. А почему я селедку тут поджарил? Мне же не надо селедку жарить. Селедку я э, на приманку для акулы. Давайте-ка это уже все дело свернем. Все, и поплывем. Пускай у нас плывет наш плод, потому что в округе уже, смотрю, ничего не осталось из-за того, что мы стоим. Пускай лучше двиг двигаться будем мы. Так будет гораздо лучше для нас. Так. А Какого-то мы поймали, значит, непонятную рыбежку. Кстати, с этой рыбешки, по-моему, можно делать наживку для акулы да? Нет, у нас сырой морской лещ нужен И сельдь Сельдь у меня есть, я, кстати, буду складировать, наверное, эту рыбу Все отдельно, вот сюда вот пока, где у меня цветочки Чтобы у меня было понятно Для чего нужна такая-то рыба, для чего нужна другая рыба Пока у меня ничего нет, я, наверное, порыбачу все-таки, да Вдалеке начинает потихоньку появляться всякие предметы Но а, плод у меня, если честно, пока маловат Рабочий стол Иди сюда, так, это что у нас такое? Это тоже скорее всего на еду пойдет Это у нас не селедка, это у нас а, скумбрия Так, из листиков мы знаем, что можно сделать веревочку Сейчас мы это сделаем Куча веревок есть у нас, есть, есть Все у нас отлично Так, водичка, водичка Так, куда ты все выбрасываешь? Не надо ни в коем случае так делать Так, водичку мы сейчас попьем Так, а можно несколько рыб Интересно складировать в костерок И жарить их Сейчас, что я такое сделал? Сейчас, по-моему, у меня там одна рыба лежит. А можно, например, скумбри еще положить, поджарить? Скумбрия. Ну, это я взял просто уже готовую, да? Поджарил другую. Так, ну ладно. Да, блин, кря-кря, иди отсюда, а! Запарился я уже их отгонять, этих, блин, кря-кря. О! Давно тебя не видно было. Отлично. Иди сюда, да, давай уже. Откидывай копыта свои. Откинешь, нет копыта ты когда-нибудь не хочет отки Откидывать пока копыта, наша с вами акула так, Поэтому мы Да, у нас дерево закончилось Срочно начинаем Набирать дерево Срочненько, друзья, начинаем Набирать Иначе нам кранты Вон там вот деревяшка вдалеке плавает, я не уверен, что я поймаю Нет, не поймал или поймал Не поймал Вот доска подошла вот у нас, значит, бочечки пошли. Все бочечки собираем, друзья. Скилл должен работать на нас уже. Отлично, отлично. Отлично. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. И находим очень много досок. Так, вот там что такое у нас плывет вдалеке. Подальше надо кидать крюк, чтобы было все нормально. Лёу. Привет, моя женщина. Ну чё, как там у тебя делишки? Идё... Да, ребятки, наконец-то еще одну акулу завалил. Все, можно сейчас двигаться дальше. Давайте, ребят, снимаем, значит, с паруса и движемся. Я вижу, там спереди... Иди отсюда, тебя как-то замочить можно? Нет вообще птица? Птичка-невеличка, блин. Я вижу, спереди у нас... Впереди у нас далеко-далеко, где-то уже на горизонте виднеется наш остров. Наш, сразу заявляет, Да, то есть, действительно... Как будто он, блин, для нас там создан. Ну а для кого же еще, друзья, он создан? Конечно же, для нас. Вот я его вдалеке, он уже вижу. И мы, скорее всего, на нем немножко остановимся. Нам нужен сейчас якорь, с помощью которого мы сможем там и пригвоздиться. А, доски, значит, немного нам нужен ресурс, на самом деле, для него. Поэтому я сейчас сделаю якорь. Поставлю его куда-нибудь вот сюда. И да, когда мы подплывем, естественно, я... Пришвартуюсь там. Да что ж ты... А, ну сейчас акула нет, можно не сильно бояться. Так, закидываем, значит. Забираем. Тихо. Так, что это было? Что это за баг такой, друзья? Это, это же просто ужас какой-то. Так, давайте все-таки кидаем. Вот если бы не баги, было бы гораздо интереснее. Черт побери, опять, а. М -м -м -м -м. Как же меня иногда раздражают эти моменты. Так, так, так, то баг, то не баг. Бочку я хотел забрать. Плывем за ней. По-другому быть не может. Бочку однозначно я заберу. Хотел забрать, я ее и заберу. Ни в коем случае такие вещи не должны пропадать зря. Все, это забираем. Пока едем, ребятки, на тормозах. Нам сейчас нужно поднабрать побольше всякого разного, разнообразного. Вот туда, вот так, так, так. Хорошо, что сейчас акулы нет у нас рядышком. Я вот думаю, раз у нас акулы нет, пора бы, наверное, и пожарить нам что-нибудь, да? Акуле мясо есть. Так, а, так, так, так. Ой, не надо есть так ее просто, а! Обезвоживание полное настало. Да, блин, одну акулу просто взял и заживал. Ладно, готовая скумбрия у нас еще есть. Так, давайте тоже зажьем. Еды она приносит немного, блин, а вот проблем... До хрена просто. Так, давайте оприсним немножко водички. И надо бы ехать. Это у нас не остров, а какое-то просто-напросто небольшое образование, да? Так, надо сейчас под, под, подвернуть бы туда немножечко наш с вами парус. Вот туда, в ту сторону. Да, и подплывем, посмотрим. Может, там что-то получится найти интересного. Я-то думал, ребятки, это остров. А у нам, если честно, вообще не хватает островов. А, у нас тут вот просто-напросто... ЧП, сейчас нам не хватает дерева Нам не хватает островов, а тут у нас Где этот остров Там, скорее всего, ничего кроме Камней мы не найдем С вами, друзья, да, вот такой у нас, ребят, плотик Небольшой, сейчас я постараюсь Постоять здесь на Небольшом, так сказать, да, месте Возле этого островочка Постараюсь даже, может, закрепиться На некоторое время Это что -то такое, Ах ты, уже акула Приплыла, а? Да, блин, а да дайте мне залезть на мой плод. Меня акула здорово покоцала. Вы видели это, что происходило сейчас? Ужас просто какой-то. Так, давайте-ка мы все-таки подплывем сюда. Да, что ты будешь делать? Да, блин, а! Подплыть надо к этому, к этому, значит, острову. чтобы у меня была возможность на нем посидеть. Акула меня чуть не сожрала, друзья. Так, давайте-ка глянем, что у меня здесь. Пускай мясо наше готовится. Все-таки, да, акула уже активизировалась. Так, отлично. Так, да, давайте подплывем к этому острову все-таки, да, вот сделали мы весло. Вот тут я вижу, да, камни везде. Но тут, ну, в таких местах лучше нырять, конечно же. Да, сейчас я тут много ничего не найду. Наверное, хрен бы с ним, короче говоря, да. Давайте, ребят, плывем дальше. Нам здесь, в принципе, останавливаться незачем. Хотел остановиться, думал, остров, а это не остров, а это всего лишь так... Я бы сейчас, знаете, что еще сделал А вот эту чайку насадил бы на какую-нибудь пику Я бы сейчас вот это вот Копье бы выкинул нахрен И сделал бы новое нормальное копье Отлично Доски на все, ребята, уходят Просто жесть, как быстро уходит Так, а, значит, водички мы попьем Сейчас главное нам не спрыгивать в воду А отрегенерировать немножечко Значит, нас сильно очень потрепала эта акула Давайте покушаем так, опять она у нас пытается... Ах, она разломала! А, вы видели, что она делает? Каждый раз наш плод страдает. И чайка еще здесь. А как бы тебя насадить-то на пику? Ну ладно. Все, ребят, плывем. У нас дерево, если честно, заканчивается. Сейчас посмотрим. В ящиках что есть? У нас с каждым разом становится все больше. Больше и больше различного хлама. Так, как так-то, я ж тебя только что отогнал, эй! Наглая какая, а! Вы посмотрите на нее, а, акула стала еще наглее. Она у нас чуть было стол наш не сломала. Почему она так часто атакует, не понимаю. Почему так часто, друзья? Она, видели, она чаще стала атаковать. До этого только сломала. И сейчас я жду уже следующего прихода, не знаю откуда. Капец, она просто озверела, друзья. Я таких акул диких еще ни разу не видел, поэтому сейчас нахожусь в режиме повышенной готовности чтобы отбивать почаще атаки этих акул. Опять, ребята, у нас проблема просто с, с досочками. Я не знаю, где их брать, но надо где-то брать. Вот они периодически проплывают мимо нас. Вот там еще одна плывет. Надо бы ее выловить. Но я таким темпами ее точно не выловлю оттуда. Не получается, друзья, не получается. Вот тут еще есть досочка. Забираем? Нет, не забираем. Надо бы забрать. Надо бы забрать, когда же буря-то утихнет, а? Да, блин, а! Отлично, попалось Реально, ребят э, С деревом прям вообще напряги жесткие Так что имейте в виду Играем на хардкорном уровне сложности А здесь с деревом жесткие напряги Прям капец просто Дерево, поэтому нам сейчас здесь ценнее всего собирать Так, что там у нас впереди? Опять эта штука, которая тонет так это мы забираем это мы тоже забираем постоянно приходится потрачить собирать дерево так, так досочки еще одна еще нужно еще нужны доски друзья наш плод, как вы видите не расширяется еще потому что мы постоянно то атаки акул переживаем то еще что нибудь нам нужно то нам нужно сделать какой-нибудь якорь то нам нужно сделать какую-нибудь лестницу Поэтому никогда нам не хватает дерева. Всегда дерево самый ценный ресурс. Самый ценнейший здесь, на этом, в этом океане безумия. Так. Не смогли мы. Не дотянулись. Мы до этой доски. Подальше кинем. И сейчас тоже не дотянулись. Да что ж ты будешь делать-то, а? Да, вот тут мне надо сейчас быть осторожным. Блин, да что ты. Забирайся уже, иди сюда. Так, отлично. Пластик по возможности. Так, так, так. Пластик нам тоже нужен по возможности. Похоже, у нас шторм очередной прошел. Это очень... Нет, еще не совсем, друзья, прошел шторм. Столом я своим так и не воспользовался. У меня просто на это тупо не хватает времени, друзья. Постоянно приходится бороться со стихийными бедствиями Так, я смотрю, акула вообще, по-моему, уплыла, уплыла Ее не видно, но я сейчас думаю, шторм как пройдет Она опять появится Даст о себе знать Так, забираем водичку Давайте срочно Так, ага, употребили Досочку бы взять, успеть Отлично, взяли, все взяли Так, надо бы зажарить еще Почему у меня до сих пор не зажарено акульей мясо? Оно уже должно готовиться Во всю Во всю должно уже готовиться Так, это мы забираем нам надо подстроиться заново, что у нас сломала наша акула. Злодейка. Так, тем временем у нас уже на подходе две бочки, которые нужно поймать. Так, здесь надо подстроиться. Отлично. Так, давайте собираем бочки. Надо срочно их забрать все. Так, это одна. Это вторая. Вторая тоже вторая, наверное, так. Да, блин, там чайка уже грызет наши... И акула тоже, друзья, они что-то как-то сообща начали нападать. И чайка, и, и акула. И акула, кстати, ломает. То ли быстрее стала ломать, то ли, то ли я не успеваю просто вовремя атаку отбить. Так, отлично. Ага, еще одна, смотрите. То ли у нас две акулы стало здесь рядышком, то ли что-то. Я не знаю, но акула стала гораздо жестче. Ага, вот тут я успел. Ну, такое ощущение, как будто сейчас на меня атакуют две акулы уже. Ничего, ребятки, хорошего в этом нет. И доски нам здесь точно понадобится. Ага успел еще и взял, отлично еще и бочечку схватил. ну что ж, ребят, вот такое вот выживание хардкорное, кому ребят понравилось, ставьте, пожалуйста, свои лайки да, и кто хотел бы еще увидеть дальнейшее выживание, братишки, скретча в этой, в этой водяной стихии я, ребят, с удовольствием готов поснимать, ведь выживалочки, это один из моих самых любимых тоже жанров в играх, я с удовольствием, ребят, для вас поснимаю для вас повыживаю, а у нас, ребят две акулы у нас сейчас стережут, и поэтому ситуация только накаляется ну что ж, ребятки, для, конечно же Дальнейшей мотивации моей игры в данном мире мне необходима ваша поддержка. Ребят, чем больше лайков видео соберет, тем больше чем больше комментариев, тем больше будет мотивировать меня ребят, для дальнейшего прохождения и выживания в данной игрушечке. Ну а на сегодня, ребятки, пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был братишка Scratch. Еще обязательно увидимся. играть только в самые топовые и крутые игры. И всем, друзья, приятного геймплея!